17 engine. Spell them. Build Stand by, 17 engine. Ah! 7 engine at M-I-L-P-O-E, Anderson. всем привет дорогие друзья это необычные новости которые вы должны знать необычная угроза случилась в Индии, а именно то что вы сейчас узнаете вы будете в шоке огромная песочная буря пришла на эту страну его масштаб около двух километров но суть в том что это не была буря это был нло который еще принес и наводнения и проливные дожди вы наблюдаете как группа ученых из сша попали в эту западню они заехали в эту бурю но то что случилось там вы не поверите полицейские нашли только машину и камеру которая была установлена на автомобиле необычное существо или как все утверждают сущность их всех убила и утащила на космический корабль. Это последние кадры, которые вы видите, были их жизнью. Но что на самом деле случилось, вы должны прекрасно понимать.